Андрей Андреевич, расскажите, пожалуйста, о камере Райха. Мне довелось как-то побывать не в во Львовском институте. Помню, делали какие-то замеры состояния, обещали типа изменений в жизни, здоровья, но не заметила особых ощущений только неприятное ощущение будет очень интересен ваш взгляд на эту проблему действия камеры на человеке насколько я помню камера райха это вы говорите об органической энергии которую в свое время придумал вильгельм райх аргагонная энергия которая он говорил что она синего цвета имеет как бы статический разряд создавал он такие камеры создавая процессы объединения там металла и диэлектрика то есть создавал их огромного размера Куда люди входили и так далее я могу сказать как закончил вильгельм райх он закончил свою карьеру тем что он очень популяризировал такую идею такую задачу говоря о том что люди выздоравливают причем он говорил о том что выздоравливают еще и создавая луч потом это нашло свои подтверждения якобы в современных вот таких идеях связанных с пирамидальными построениями камер райха и даже есть целый ряд ученых якобы ученых псих психологов особенно психотерапевтов которые по сей день там используют эти камеры но я могу сказать вам в чем минус дело в том что сам вильгельм райх закончил плохо его осудили и посадили в тюрьму за что его посадили? и за что осудили он говорил что можно за счет этого вылечить человека и не вылечивал людей что в итоге приводило к тому что люди жаловались и в итоге оказывались э, в плохом критическом э, состоянии здоровья а посещение вот таких камер райха у самого вильгельма райха были достаточно дорогие ну и в общем то Спустя годы я могу сказать, да, я был в камерах Райха, да, я был в этих пирамидах, которые должны помогать человеку, если там какие-либо измененные состояния влияют на это, на это на человека. Возможно, в тех камерах, которые делал Райх, да, но в тех камерах, в которых я бывал, этого состояния не было. Я могу сказать, что я ощущал в пирамидах. Когда я спускался в глубину пирамид, вот в пирамиду, которая находилась в, Га... ну, в Гизе, в Египте. Там есть открытые пирамиды, куда можно спускаться. Вот в тот момент, когда я спустился в самый низ пирамиды, что я начал ощущать? Будучи человеком очень тонкой душевной организации, которая ощущает энергии, я ощутил энергию смерти. То есть там я ощутил энергию, где жизни нет. Там была смерть. А что такое смерть? Если человек там находится, то он плавно умирает, становится старым и жизнь прекращается. То есть, если человек будет долго находиться в пирамиде, он очень быстро либо состарится, либо старый человек притормозит начало своей смерти. Таким образом, мумификация некая такая происходит, по моему мнению, там находится еще элементаль вот этой астральной энергии именно поэтому считалось что человек который попадает туда может перейти в астральный путь на ковчеге и так далее ну что-то в этом есть но я могу сказать что те пирамиды где мы были после них появляются неприятности в жизни я просматривал каждого человека который выходил из таких пирамид и когда человек гулял или ходил где-либо я видел как у этого человека будут жизни неприятности кстати пользуясь случаем хочу вам сказать что Скорее всего, на следующей неделе, в четверг, я проведу э, с, э, трансляцию, она будет по закрытой ссылке, где каждый человек сможет мне задать вопрос какой-либо, там ⁇ Выйду замуж, не выйду замуж, будут дети, не будет детей, там нужно делать бизнес, не нужно, чем мне заниматься, чем детям заниматься и так далее. И я отвечу на каждый вопрос индивидуально, это будет совершенно безоплатно, и вы можете подключиться к этому до четверга мы сделаем такую рассылку и вы сможете поучаствовать все кто захочет ученики и не ученики в задавании таких вопросов это такой вот ответы на вопросы теперь будет у нас периодически появляться почему потому что вы все равно хотите задавать вопросы мне а мне все равно хочется вам как-то помогать и я постараюсь именно этим заниматься <клес> Заниматься ответом на частные вопросы для тех людей, которые будут переходить по ссылке. Для этого обязательно подпишитесь на мой канал, обязательно перейдите в форму подписки, обязательно зарегистрируйтесь на моем сайте duiko.guru и мы вам сообщим, когда это будет. Дальше Ольга Манеро. А, ответил я, наверное, про камеру Райха, ответ мой такой, воздействие камеры на человека, однозначно позитивное воздействие имеется, однозначно, но сказать о том, что это может вылечить тяжелейшие заболевания, по моему мнению, нет, я думаю, что, скорее всего, это может дать какой-то толчок в жизни, возможно, улучшение состояния, но, по моему мнению, более психоэмоционального.